Ну и лифы, ну красавчики. Мы еще не успели отойти от переиздания iJust под названием iSolo R, как ребята выкатили вторую версию самого популярного одноаккумуляторного девайса, который стоит наравне вместе со свагом и Avic VTC Mini. Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. А сегодня я расскажу вам про новый девайс под названием Pika 2. Но перед началом ролика я хочу сказать, что ко мне в руки попал образец не для продажи, поэтому внешний вид упаковки и ее внутренности могут отличаться от конечного варианта. В моей комплектации идет сам мод вместе с баком, два испарителя, кабель USB Type-C, специальная резиновая проставка для заправки и ключик, который меняет объем бака. С самого старта ребята представили нам всего лишь три цвета, но зная ребят из компании Leaf, в будущем нас ожидает огромное количество различных расцветок. Высоту девайс совсем небольшой и составляет 7 см и 11 см вместе с накрученным атомайзером Корпус мода целиком выполнен из цинкового сплава Боковые панели девайса украшены рельефными рисунками Благодаря чему удержание девайса становится еще более приятным На панели управления располагается довольно большая квадратная кнопка Fire Под ней расположился информативный дисплей Еще ниже находятся кнопки плюс и минус И в самом низу расположился мой любимый разъем USB Type-C. Благодаря такому разъему данный девайс заряжается силой тока в 2 А. Кнопки не люфтят и обладают довольно приятным и четким кликом. В верхней части находится коннектор, который рассчитан на атомайзеры диаметром не более 26 мм. А это означает, что на этот девайс можно прикрутить практически любой современный атомайзер. Рядом с коннектором располагается крышка аккумуляторного отсека. На ней есть довольно крупные насечки, так что откручивание этой крышки не вызовет у вас дискомфорта. Pica 2 работает на аккумуляторах формата 18650. В плане функционала здесь все очень красиво. Есть режим Power с максимальной мощностью в 75 Вт, есть режим термоконтроля на никеле, титане и стали, и также есть режим TCR. А перейдя в подменю, можно с легкостью настроить яркость экрана, сбить счетчик затяжек и так далее. Все эти функции будут находиться под видео в описании. Ну что ж, про все главные достоинства этого мода я уже рассказал, теперь пришло время рассказать про его бак. Бак называется j выполнен он из нержавеющей стали. Работает на сменных испарителях на 0,4, 0,8 и 1,2 Ом. Бак может быть 2, 3 и даже 4 мл, все зависит от того, какую комплектацию вы приобрели. Также может меняться и диаметр бака от 24,5 мм до 25 мм. Обдув здесь регулируется, вы можете сделать себе довольно тугую сигаретную затяжку, поставить от 1 до 5 отверстий, либо же можете открыть обдув полностью и у вас получится качественная кальянная затяжка, то есть довольно свободная. Заправка у него верхняя и довольно удобная, крышка открывается в пол оборота. В верхней части разместился 510 дриптип из жара прочного пластика, крепится он при помощи двух довольно плотных рингов. В данный бак я рекомендую заправлять жидкость с содержанием глицерина не более 60%. В конце этого ролика могу смело сказать, что этот девайс подойдет всем, как пользователям со стажем, так и новичкам. У него сменные аккумуляторы, он обладает отличным функционалом и довольно быстро заряжается. Вы можете приобрести какой-нибудь сигаретный бачок, накрутить на него и у вас получится отличный mtl сетап, то есть небольшой стелсовый девайс с прекрасной сигаретной затяжкой. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет и до встречи на нашем канале.